Вы считаете, что вас легко обмануть или нет? А, ну, скажем так, скорее нет, чем да. Нет, сложно. Ой, я такой старый человек, мне уже восьмой десяток, меня уже трудно обмануть. Слушайте, вот сталкивались, вам звонили мошенники-аферисты? Конечно. А вы вам не Конечно, неоднократно. Не, ну звонили, но ну, я ну как бы, я не знаю, это было телефонное мошенничество или что, пытались что-то сказать. Как вы поняли, что это мошенники-аферисты? На каком этапе разговора? На первоначально, на первых минутах они общаются очень грубо. Не, не как сотрудники, да, банка? Это пей -пей -пей -пей -пей -пей -пей. А, Ну, скажем, если это было связано с банком, мне было уже все понятно, когда начали говорить, что, дескать, моей картой кто-то воспользовался. Вот такое же. Стало вызывать подозрение. Ну да, с банка звонили якобы. Потом по поводу окон мне звонили, на всякое дребеденьто. А, есть такая группа, которая терроризирует а, пенсионеров у нас в городе. Они звонят преимущественно... Пожилым людям, в частности моей бабушке, звонили. Это люди, которые представляются ремонтниками окон, что нужно менять окна. А, это бытовое <с образование> да. Да, что несколько через полчаса э, впустите в подъезд, мы придем, все посмотрим, какую-то скидку сделаем и так далее. Да, просто когда попадали на меня при телефонном звонке, ну, соответственно, у них ничего не получалось. Ну, я понимаю, что мне, например, какую-то ерунду говорят. Если, например, этот вопрос э, с банком связан, мне, например, говорят о э, наличии счета в банке, которого я не обслуживаюсь. Но сразу понятно, что это глупость какая-то. По поводу пенсии, хотя я пенсию на почте получаю. По форме диалога, который они ведут, сразу понятно, что это не, профессион... ну, не специалисты. Банковских и то, как они представляют. Нет. В каждом квартале 2-3 миллиарда у россиян банковские мошенники снимают. 2-3 квартале. 200 тысяч человек ежеквартально. Как это получается? Я думаю, что. Мало информации у людей, и проще всего в таких случаях попадаются на эту удочку мошенников именно люди преклонного возраста, пенсионеры, скорее всего. Я думаю, что это больше доверчивость человека. История показывает, что люди и верили Кашпировскому, и многим другим людям тому же самому МММ.